Сегодня мы будем скрывать и осматривать э, винтовку Hatsan IT-4410, купленную нами в интернет-магазине Newa Target в Санкт-Петербурге. Пришла на транспортной компании за э, 8 дней э, вот в такой упаковке. Скрываем для скрытия, используем вот такой нож это один, купленный в США. Такая вот упаковочка с ручкой. Вот что мы имеем: мы имеем паспорт, он же инструкции. имеем коробочку с зипом. Так, о, мы получили в подарок нож кредитная карта. Неожиданный подарок. Я про такое читал в интернете, но живьем не видел. Откроем его настоящим ножом. Паспорт. Вот и ножик. Получится у нас двойной обзор. Так, вот он открывается. Так, вот. вот так он и фиксируется. Вот получили мы такой в подарок, нож кредитной карты. Посмотрим, как он будет себя вести. Пока отложим Дальше мы имеем пластиковые сошки, сделанные специально для оружия Хатсана. Мы имеем ремень с надписью ХАДСАН но мы имеем комплект мишеней это видимо подарок из от магазина пачка картонных мишеней тут их наверное штук не знаю 50 потому что написано на русском это явно не из Турции и мы имеем сертификат имеем сертификат на это оружие о том что оно является спортивной пневматической газобаллонной винтовкой сертификат 2008 года ну действует затем мы имеем шестигранник ну и собственно сама винтовка Натура запаковано. Так, вот сама винтовка. Основной магазин, два запасных, три класс. Так, давление на манометре у нас практически максимум около 200 атмосфер. То есть баллон, резервуар, резервуар полностью заправлен. Можно стрелять. Вот у нас такие надписи. Винтовка вся в смазке. Ее нужно будет помыть, расконсервировать. Я ничего здесь не вижу. Да, вот давайте мы откроем, поподробнее посмотрим зип. Вот это у нас клапан для переходник, вернее для заправочного клапана. Вот он навинчивается на насос. Либо а, на шланг от баллона высокого давления для заправки резервуара. Вот так вот он сюда вставляется для заправки. Заглушки я тут не вижу, но хотя на этой модели заглушается вот так вот заправочное отверстие поворотом кольца. Это у нас пробка для стравливания избыточного давления, вернее, вообще стравливание давления из резервуара необходимо при замене иглы. Да, и вот еще самая интересная деталь – это боевая игла. Здесь она диаметр небольшой относительно той, которая установлена. Здесь в оружии эта игла позволяет развить мощность этого, этой винтовки в районе 30 джоулей. Та, которая установлена при продаже, развивает мощность не более 7,5 джоулей, что подтверждает сертификатом. Установка вот этой иглы в это оружие. Наказуемое деяние. То есть вы получите административное взыскание, если и конфискацию этого оружия. если установите и будете применять это оружие на территории россии вот но это дело личное каждого ставить эту иглу не ставить по крайней мере в комплекте она идет и вот тут небольшой пакетик с сальничками вот такое оружие мы получили что можно сказать Доставка быстрая. Общение с менеджерами магазина Нева Таргет доставило удовольствие. Оплата простая с помощью перевода на карту банка. В моем случае это был ВТБ-24. Были варианты на Сбербанк. То есть они даже не стали дожидаться получения денег. Было достаточно отправить мемориальный ордер из своего банка. То есть распечатку по электронной почте о том что платеж отправлен в этот же день винтовка уехала ко мне положение о вернее впечатление о магазине самое положительное тем более положили подарочки вот такие это очень приятно на этом обзор заканчиваю спасибо